По солнцу, только в доме заколочены все стороны. Я вышел из дому, да только замурованы все двери. Прикол ты нож, гроши, корешки, вешки до да камни. Смахнул бы да только повыйдет и перья. В сердце груди словно пес на цепи никуда не идти, не выйти по дороге, по пути, от ужаса да верти. В сердце груди словно пес на цепи никуда не идти. От одиночества, про мозг твои сердце, то и дело, да и тело олимело Чумная птица, что мне пела, по ночам совсем зачахнула Крыло махнуло, покручило, надо мной да улетела. Продолжение Коль сада от похмелья вся не так да постыла Лучезарные светила Убрался в доме, если б я не обленился От пизделья А где же что когда-то вдохновляла да. тарь? Сердце груди, словно мяс на цепи, никуда не идти. Не идти по дороге, по пути, до душа сапертик. Сердце груди, словно мяс на цепи, никуда не уйти. Никуда не уйти. Никуда, никуда.